К сожалению, в день рождения только раз в году. Так бывает часто. И хочется детям праздника побольше, чем один раз в год тебе дарят подарки. Один прекрасный человек, назовем его инкогнито, своим детям устраивал не один день рождения в году, а обязательно несколько раз. И эти дополнительные дни рождения назывались дни рождения понарошку. Дети предварительно готовились к этому дню рождения. И самое интересное, что в этот день день рождения было у всех детей одновременно. Не только у одного, а у всех вместе. И эти дни рождения, которые были по наружку, как праздники, они запоминались им лучше даже, чем настоящие дни рождения. Подарки в этот день настоящие, поздравления настоящие, торты настоящие. Только сам день рождения, по понарошку, придуманный в любой день, когда родители есть возможность. И вот нам пришла секретная смс, как дети в шоке. Что там написано? А ребята, у вас скоро будет праздник, день рождения, по понарошку. Они, как так? Неужели у нас будет праздник? Как это понарошку? Но я объяснила, что будут у нас и подарки настоящие. И угощения настоящие, и торты настоящие. Только день рождения будет по понарошку. А у кого? Да у обоих сразу. Ура! Закричали дети, запрыгали во все стороны. Я говорю, стоп, надо к этому дню торжественно приготовиться, а не просто так. А как приготовиться? Сделать какие-то серьезные вещи. Но ничего, на радости вещи, они готовы были делать все, что угодно. Первым делом мы приобрели прекрасные приглашения, пригласительные билеты. И пос, понес, заполнили их, и понесли к соседям, чтобы пригласить каждого ребеночка отдельно к нам на праздник. Соседи, соседские дети были, конечно, в шоке. Они не ожидали такого и стали нетерпеливо ждать. А наши дети устали, установили игрушки все на полочке и красиво сложили машинки. И даже собрали лего, которые до этого оказались полностью раскуроченными. И поставили солдатиков в стройные ряды. Ну, короче, восстановили все, что можно было восстановить и на что хватило сил. Они приготовили рисунки и развесили их по стенам. Свои работы, аппликации и уселись нетерпеливо ждать. Ждать было нелегко, поэтому мы терпеливо время ожидания заполнили прямыми репортажами, которые специально записали на пленку. Но все равно томительное ожидание утомило всех, уже и нарядились. И эти кроссовки-то новые одели. И столы-то приготовили, все уже купили, и вот начали подтягиваться гости. Все стеснялись, всем неожиданно, все вручают подарки. А наши именинники до того растерялись, столько подарков не видали, но мы спели всем песню. К нам гости пришли, дорогие пришли, эта песенка гостей развеселила. Потом мы пошли в другую комнату, сели и стали знакомиться. Кого как зовут, кто какой добрый, кто взрослый, кто мамин, кто настоящий, кто мужественный, кто самый настоящий силач. Познакомились и сели со стол. Торт был прекрасный. Даже два было торта. Один съели, а другой не доели, на другой день уже доедали. Других гостей приглашали. Веселились, играли, стихи читали. Потом увидели, что есть спортивные уголок. И все, как обезьянки, как залезли на этот уголок и висли, не знаем, что делать. Ого, как высоко поднялась. Страшно, даже коленки трясутся. Но потом потихонечку наши мальчишки научили гостей на этом уголке играть, крутиться, веселиться и соревноваться в прекрасных соревнованиях а игрушек подарили, а подарков таких видимо-невидимо и машины, и трейлеры, и рацию, и раскраски, и какие-то трансформеры. Я даже таких названий-то даже не знаю, как интересно было детям нашим играть. Вот такой прекрасный день рождения у нас получился. И вы своим детям устраивайте такие же прекрасные дополнительные праздники, где героями праздника являются чисто дети, а не мы взрослые. У нас много праздников. У нас много праздников, а у детей маловато будет. Давайте детям праздник.